Добрый день! В прошлом видео мы рассмотрели плюсы и минусы отмену судебного приказа, а также рассмотрели виды требований, по которым мировой судья может вынести судебный приказ. Сегодня рассмотрим три способа, каким образом можно составить возражение для отмены судебного приказа. Для того, чтобы отменить судебный приказ, необходимо подготовить возражение на судебный приказ, либо заявление на судебный приказ. Существует три способа, как это можно сделать. Начнем с первого. Сформировать возражение на судебный приказ через онлайн-сервис перейдем по ссылке для формирования возражения нужно кликнуть начать выбрать мировой судья и заполнить сведения кликнуть на сформировать документы для отмены судебного приказа являются платными вместе с возражениями на судебный приказ выдается пошаговая инструкция которая содержит Дополнительные материалы, которые повышают вероятность отмены судебного приказа мировым судьей, особенно если вы пропустили срок для подачи возражений. Второй способ – скачать образец возражения. Перейдем по ссылке. В статье найдете ссылку для скачивания возражений, переходите на нее и бесплатно можете скачать данное возражение. Пошаговая инструкция в данном случае не прилагается к образцу, в отличие от онлайн-сервиса. Третий способ – сформировать заявление. Переписать со стенда на судебном участке мирового судьи. Заслуживающий внимания способ формировать заявление, потому что в данном случае вы сразу после формирования данного заявления можете его тут же предоставить мировому судье. Важно, чтобы вы это сделали в двух экземплярах и чтобы помощник или секретарь мирового судьи поставил отметку на вашем экземпляре, что вы вручили ваше возражение на судебный приказ с указанием даты, подтверждающей, что срок на подачу заявления возражения пропущен не был. На этом в текущем видео все. В следующем поговорим о сроках отмены судебного приказа. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.